Дорогие радиослушатели, очень рада, что мы сегодня опять вышли в эфир и на, на волнах радио Сангейтс и в программе «Женская гостиная». И я представлю не просто свою гостью, но также соавтора моего проекта, нашего проекта «В гармонии с собой» или «Стать искусницей своей жизни». Мы сегодня решили воспользоваться служебным положением и немножко рассказать о том, что мы сами делаем, потому что я думаю, что нашим слушателям тоже интересно, потому что мы не просто, а, вот я, например, не просто радиожурналист, да, рассказывающий о здоровье и о здоровом образе жизни, но на самом деле я еще ищу консультант консультанты, провожу семинары и лекции и консультации. И вот мы с Машей придумали такой интересный очень женский проект, и Пару слов я расскажу о Маше и передам ей слово. А, Мария Осадова, как и я, проживает в Сан-Франциско, Калифорния. Маша сертифицированный преподаватель йоги, практика, преподаватель целительского метода космоэнергетики. Я надеюсь, радиослушатели наши слушали наш эфир с Марией. Он был где-то полтора месяца назад, как раз Маша нам очень интересно рассказывала про космоэнергетику. И Маша – консультант по вопросам здорового образа жизни, гармоничного развития, переводчик. Она изучает и практикует различные методы совершенствования более 10 лет, очень интересуется буддизмом, очень глубоко его изучает, сотрудничает с очень многими российскими учителями йоги. Ну, Маша, в общем, потрясающая девушка, очень красиво, очень гармоничная, очень интересная. И сегодня мы как раз расскажем о нашем новом проекте, это семинар для женщин. Машенька, ты со мной? Привет! Я с тобой, доброе утро, и добрый день и добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Настя, благодарю за такое хвалебное вступление, очень приятно. И, ну что, мы, наверное, перейдем к к описанию нашего проекта. Как бы ну, давай, давай, наверное, поговорим, расскажем сначала, как мы его с тобой придумали. Мне кажется, это очень важно, потому что собственно, благодаря радио SunGates, мне кажется, и нашему вот сотрудничеству, которое на волнах радио началось, нам с Машей пришла идея провести совместный семинар для женщин. И совместить, сделать такой интегральный подход к женскому развитию, используя те техники, которые Маша использует, это и космоэнергетика, хотя Маша нам говорила в прошлый раз, что она не мешает эти, эти два направления, но тем не менее мы придумали, как это сделать. И то, чем я занимаюсь, это ведическая астрология Джотиш и аюрведа, и тоже в некотором смысле йогические практики. Да, Маша? А, да, абсолютно ага. то, что, то есть эта идея пришла к нам э, с Настей какое-то время назад И мы обсуждали это просто как идею какую-то, не задумываясь о том, как мы ее материализуем. А потом, после нашего эфира, ну это, по-моему, было около месяца назад, да, наш эфир о В феврале, да да, мы э, начали опять это, эту идею обсуждать, и, и как-то все стало становиться на свои места, и мы решили, а почему бы нам не попробовать, почему бы нам не собрать вместе все самые эффективные, самые проверенные практики, практики, которые мы проверили на своем личном опыте, э, на опыте тех людей, с которыми мы работаем, те люди, которые с нами занимаются. Да, то есть мы знаем, что действительно это работает и действительно имеет применение в жизни людей, приносит им пользу благо для людей. И, в общем, идея была собрать все эти практики, все эти методы в один такой семинар и нацелить его в первую очередь на женщин, потому что все таки путь женщин немного отличается от мужского пути, хотя, в принципе, те вселенские законы, которые мы обсуждаем, они применимы для мужчин и для женщин. Просто... Женщина пропускает их через свою собственную призму в соответствии со своей конституцией, со своими не знаю, психологией, эмоциями. И поэтому этот семинар в первую очередь нацелен на женщин. Мы с Настей очень долго обсуждали, интересные у нас были дебаты потому как правильно, правильно и интересно, и творчески подойти к построению этого семинара, и решили построить вот таким образом, чтобы мы затронули, затронули все сферы жизнедеятельности женщины, начиная и здоровье, и отношения, и социальная ре, реализация, ее предназначение, помимо ее женского предназначения. Это также и сфера эмоций, ну и, а, и соответственно, творческая какая-то стезя творческая реализация женщины в, в ее жизни. И, и самое главное, конечно, это ее духовное развитие, ее самосовершенствование, опять-таки, с позиции женщины, то есть не с позиции, возможно, каких-то жестких аскез, хотя аскезы мы приветствуем, и по-женски тоже совершаем определенные аскезы, но все-таки самосов, путь самосовершенствования женщины немного отличается от мужского пути. Um, да, и... аскезы в понимании мужском и женском – это немножко разные вещи. Uh -huh. Например, для женщины аскезы может быть ношение юбки. Вот, может быть, это для наших, для наших слушателей покажется странным, но тем не менее. Или, например, ношение украшений, потому что я очень часто сталкиваюсь, что многие девушки и женщины, они говорят, ой, да ну что то я не ношу, зачем мне это все мешает. Кстати сказать, это тоже может быть аскеза, и это может быть духовной практикой, потому что, нося украшения, мы увеличиваем энергию Венеры. И тем самым мы несем энергию благости в этот мир и энергию красоты что очень важно и я еще хотела добавить от себя что наша вселенная она из себя представляет а, это вообще женское начало пронизанное глубоко мужскую энергию то есть она в виде женского детородного органа наша вселенная то есть она так устроена это такое глубокое ведическое знание и поэтому очень важно гармонизировать именно женскую энергию и вообще сейчас век больше женской, мне кажется. Ну нельзя сказать, что сейчас матриархат, но женщины вообще сейчас везде преуспевают во всех областях. Но это хорошо это или плохо, не нам судить, безусловно, но тем не менее очень важно уделять именно внимание развитию правильного женского аспекта. Да, и название нашего э, семинара, оно не случайно, «В гармонии с собой» или «Как стать искусницей своей жизни». Э, в названии этого семинара мы попытались подчеркнуть, как важно быть в гармонии самой с самой собой, в гармонии с природой, с окружающей средой и чувствовать себя э, э, реализованной в этом мире, чувствовать себя, я не хочу использовать слово «счастливой», потому что каждый по-разному э, Трактует слово счастье для себя, а, а все-таки гармоничной, сбалансированной, а, принимающий свою природу женскую, а, и в том числе, конечно, понимающей, каким образом она может входить в резонанс, скажем так, с, со своей природой а, и принимать именно свой свой характер. Ну, возможно, какие-то свои достоинства и недостатки, да, и учиться их изменять, прорабатывать, опять-таки, опираясь э, на, на вот э, путь, который мы с. Э, э, снасти пред, предлагаем для женщин. К вопросу о смешении практик. Мы, опять-таки, не то чтобы мы смешиваем эти практики, просто мы рекомендуем определенные практики для определенной цели. Да? Нужно понимать, с какой целью да? мы используем тот или иной ту, ту, ту, ту метод, ту или иную практику. А вот Что касается целительских сеансов космоэнергетики, да, которые мы включили, программу нашего семинара, то есть на каждой встрече, а всего таких встреч у нас будет 6, мы решили включить оздоровительные сеансы, сеансы расслабления, сеансы оздоровления с помощью метода космоэнергетики. То есть если у, у вас было какое-то желание попробовать, еще понять, что это такое, то есть это, как бы, можно так сказать, бонусом включено во, во все шесть все встреч. Это очень, очень хорошая возможность как раз попробовать на себе многие практики, потому что сейчас такое разнообразие информации, и мы на самом деле читаем очень много всего, и, к сожалению, многие вещи, они проходят мимо, потому что они не оставляют следа, и мы теряемся в этом потоке, это, это беда нашего времени». И именно вот такие семинары практические, они дают возможность нам попробовать в реале и, и практику космоэнергетики, и практику йоги, и, а, аюрвед... и что, узнать, что такое аюрведа, и попробовать узнать, что такое джойтиш. Но я сейчас еще расскажу именно о своей части, то, что я бы хотела осветить в нашем семинаре. Вот. Ну, Маша, еще тебе слово. Я знаю, у тебя много всего. Может... Да, ну, мы можем об этом говорить бесконечно, то, что, uh -huh. нас, если ты хочешь что-то добавить, пожалуйста, Ничего страшного, перебивай меня. А, на, на каждой встрече мы решили включить лекцию о, на тему самосовершенствования. То есть это каждая, каждая встреча будет посвящена определенному аспекту, как я уже сказала, жизни женщины. А, здесь будут лекции на тему. Йоги на тему аюрведы и э, астрологии, также тема отношений, психология отношений между э, и родителями, и детьми, и э, партнерами, друзьями в том числе. Также сюда входят и э, лекции на тему раскрытия своего внутреннего потенциала, своего предназначения. Э, кроме того, мы решили включить в семинар и, Практику, практику йоги. Не знаю, получится ли у нас делать это на каждом занятии, но э, во всяком случае несколько занятий мы этому обязательно уделим, поскольку йога э, очень эффективная практика для, э, для самосовершенствования, для саморазвития, поэтому мы не могли не включить ее однозначно в этот семинар. А кроме того, э, интересным я и для многих женщин может быть это будет вообще один из самых важных аспектов этого семинара. Это общение с единомышленцами. Так сложно сейчас стало общаться в кругу, дружелюбном, в располагающей общению обстановке, где женщины могут поделиться какими-то своими... Ну, не буду называть их проблемами, но какими-то вопросами, которые они сами задают для себя и, или вопросы, на которые они ищут ответа. Поэтому общение мы обязательно включили в семинар общение женщин, то есть у нас будут и какие-то совместные обсуждения, обмен опытом. Это тоже очень-очень важная часть семинара. И как, как результат да, всех наших встреч, мы с Настей как бы решили, что э, главным будет это для женщины э, понять, что такое будет в гармонии с собой. И как, да, каким образом она может, э, если, как говорится, э, в жизни происходят какие-то сложные ситуации, как она может восстановиться, как она может прийти в гармонию с собой. С собой? То есть каким образом она может Стать, через методы, мы, которыми мы поделимся с Настей, как она может вернуться в гармонию. Очень хорошо, Машенька. Я хотела бы добавить еще, что э, немаловажным аспектом нашего семинара будет тема здоровья. Мы э, говорим не только о гармонии, потому что э, я неоднократно повторяла это на своих занятиях, своих лекциях и статьях о том, что здоровье не принадлежит нам, здоровье принадлежит Богу. И это одна из духовных практик сохранения своего собственного здоровья. Это очень важно. У меня вчера такой был опыт удивительный. Я вчера э, решила пойти на ежегодную диспансеризацию в свою, в свою страховую клинику, ну, она бесплатная, и давно не была, решила провериться. И а, когда я попросила а, м, врача, чтобы она мне назначила какие-то анализы сдать, да, ну, это исключительно мои собственные желания, потому что она сказала, вы знаете, вы так свет лица вы так выглядите вы думаете у вас есть какие-то проблемы вот. и я, э, я и я как раз стал рассказывать о, о том что такое аюрведа она была она не в курсе была хотя удивительно для меня мне кажется сейчас уже все знают о том что такое холистическая медицина да и что такое холистические практики вот и поэтому я э, очень хочу поделиться знаниями своими аюрведическими с нашими участницами нашего семинара, для того, чтобы они обладали навыками сохранения здоровья самыми простыми способами. Для которых не нужно бежать в аптеку, да, бежать к врачу, тратить много денег на дорогостоящий визит, особенно у нас здесь, в США. Где, поскольку у нас семинар будет точный, то мы надеемся, что к нам а, придут именно девушки и женщины, которые здесь живут, в Берии. И, а, хотя у нас будет запись, и если кто-то захочет участвовать удаленно, то тоже будет иметь возможность такую м -м, послушать и посмотреть нас, и посмотреть в записи. И э, еще, может, ты не сказала, но я хочу сказать, что это будет не просто такое развлечение, да, вот мы пришли, послушали лекцию, поделали йогу, мы после каждого зада занятия обязательно будем давать задания, а, которые нужно будет выполнить. и... Это будет такая внутренняя работа над собой. И каждую неделю мы будем обсуждать выполнение этого задания и будем смотреть результаты, потому что мы специально сделали... Можно сделать семинар, такие экспресс-семинары, сейчас очень популярен такой режим, когда там за три дня мы сразу огромное количество материала проходим. А, и у нас с Машей уже огромный опыт прохождения всяких разных тренингов, и я вот точно могу сказать по себе потому что, наверное, ну, прежде всего на себя ориентируешься, что когда у меня есть время осознать вообще э, то, что я получила, и потом еще с кем-то это обсудить, и когда вот у меня такая несколько, некоторое время на это есть протяженность, то результат намного эффективнее, потому что я его вижу, я вижу изменения. Особенно очень хорошо, когда мы начинаем вести дневник, а мы будем просить наших участников вести дневник, мы посмотрим записи, которые были в начале, и посмотрим, что они получили в конце. Я вас уверяю, будут изменения удивительные. Причем они будут и на психоэмоциональном уровне, и на физическом уровне. И э, с точки зрения аюрведической практики, это прежде всего э, сохранение здоровья, умножение здоровья, сохранение молодости. Я думаю, что для каждой женщины это вообще невероятно важно, потому что я не знаю, наверное, нужно находиться в очень какой-то глубокой депрессии женщины или в каком-то совершенно нежелании принятия себя, чтобы не думать о своем внешнем виде. По крайней мере, э, я буду убеждать всех, что это нам необходимо. Вот. И поэтому для того, чтобы нам понимать, нам хорошо выглядеть, хорошо себя чувствовать, нам нужно понимать и осознавать свою истинную природу. И в этом знании нам очень сильно помогает аюрведа, потому что в Айрведе есть такие понятия, как пракрити и викритие. И пракрити — это психосоматическая конституция человека, которая нам дается по рождению. Мы, как правило, уже приходим в этот мир, мы думаем, что там, воспитание — это не всегда так. Почему-то одни люди даже в очень хороших семьях бывают не всегда счастливы и не всегда успешны, да, и бывает, что люди в семье в другой, в какой-то неблагополучной, тем не менее, они очень на внешнем плане, по крайней мере, успешно вот и мы а, с вами на нашем семинаре мы определим прокрите. обязательно прокрите описывается соотношение дождь в организме конкретного человека и не меняется на протяжении всей жизни а вот викрити викрити это как раз текущее наше состояние которое а, нам нужно всегда приводить в гармонию и это очень важно понимать в каком мы состоянии находимся и какая из дождь а, сейчас находится в дисбалансе есть, конечно, очень счастливые люди, которые всегда находятся в гармонии с собой, но женщина, она существо такое не всегда уравновешенное, к сожалению, поэтому наши викрити очень часто отличается от пракрити. И я как раз на нашем семинаре расскажу о том, как нам следовать пути нашей истинной конституции. И как сохранять баланс, потому что баланс у каждого разный. Вот мы, например, получаем рекомендации, да, я сейчас очень часто встречаю, вот мне надо пить там 2 литра воды в день. Я говорю, а почему ты хочешь? Я не знаю, так говорят, да, или так в газете написано, или так в интернете прочитала. А нужно ли тебе именно конкретно пить только воды? Почему? Это необходимо. Так вот, баланс у каждого разный, и он при, присущ только одному человеку. То есть это уникальное сочетание всех трех дож И мы не можем изменить свою пракрити, но мы можем научиться жить с ней мирно и благополучно. И знание своей пракрити, то, что мы узнаем на семинаре, мы каждой девушке нашей, каждой участнице, мы рассчитаем пракрити и подскажем, какая дождь, скорее всего, у вас будет выходить из баланса, почему она будет выходить из баланса. И мы пройдем обучение, как эти доши приводить в состояние гармонии и баланса. И мы сможем определить пракрити по нашему гороскопу. На ведической астрологии есть такие техники, которые помогают нам определять именно наше, наше врожденное состояние, наш дож. Вот, И тут я как раз... На самом деле, еще вот пару слов о викрите, да, я скажу. Это нарушение баланса определенной доши, который дает неполадки нам в организме. И, собственно, с этого нарушения начинаются все болезни. Вот, и мы пройдем с вами тесты а по определению Викрити, тестов будет несколько, потому что я тоже интересный такой столкнулась с практикой, что когда а, я даю один тест, да, у человека один результат, а когда я даю тесты, там вопросы, те же самые вопросы, они переформулированы немножко по-другому, мы даем, мы у нас получается другой результат. Это очень важно учесть, поэтому а, очень важно не покупаться на те тесты, которые в интернете, а именно работать с консультантом, работать со специалистом, потому что только настоящий специалист, он может вам определить истинную и истинную конституцию прокляти и викрити, которую мы собственно хотим узнать то наше текущее положение и очень важно смотреть потому что в Юрведе много разных техник и определения конституции очень важно учитывать все например там как язык выглядит да как у нас какой у нас пульс какая пульсовая диагностика поэтому очень очень важно именно личное присутствие на подобном семинаре. Вот. И когда мы, для того, чтобы мы могли с наибольшей точностью узнать себя и именно помочь себе стать здоровее, прекраснее, красивее, умнее, насыщеннее да, и реализоваться в этом вопросе. Вот, и я как раз плавно подошла к астрологии, потому что, как я уже сказала, проклятие мы будем определять именно астрологическим путем, то, что я делаю всегда на своих консультациях, да. но тем не менее очень интересно именно коллективный подход, потому что когда мы будем видеть друг друга, а мы все с вами соберемся, мы все будем разные, совершенно с разной конституцией. Даже если я вам скажу, что вот вы там, допустим, Пита Кафа, да, и другая девушка тоже будет Пита Кафа, но сочетание этих душ, оно будет совершенно индивидуальным и будет только, только у вас. Это, совершенно, это, наш, как, это как наш уникальный ID, да, который только нам соответствует. И определить пракрити нам помогут знания джойтиша, и как раз мы будем говорить не только о джойтише в целом, джойтиш — это ведическая астрология, это очень глубокие древние знания, которые божественные, которые нам даны уже много тысяч лет. И я очень счастлива, что я могу поделиться с эти, этими знаниями. И прежде всего мы, мы узнаем, что такое асцендент. Асцендент — это на санскрите асцендент обозначается словом лагна. Если вы знакомы с какими-то астрологическими понятиями, то слово асцендент встречается и в западной астрологии. И это самый подвижный из всех элементов гороскопа, и быстрее всего он меняет свое значение, положение. Солнце проходит один знак зодиака за месяц, Луна за дво, два с половиной суток, а асценденту на это требуется всего два часа, поэтому в течение дня асцендент у нас проходит весь гороскоп. И мы а, обязательно узнаем свой асцендент, поэтому всем нашим участникам семинара нужно будет обязательно, ну я думаю, что дату рождения они все, конечно, свою знают, но нужно будет еще уточнить и место рождения и время рождения. И эти данные должны быть обязательно, мы должны это знать как дважды два, потому что мы когда, когда мы а, когда ты что-то знаешь да то ты вооружен этим знанием и соответственно ты можешь его применять и так вот знание асцендента это один из важнейших факторов предсказаний ведической астрологии и это вполне разумно так как он является главным отличительным моментом гороскопа вот но э, не надо бояться что у нас там слабый асцендент или сильный асцендент в этом нет ничего страшного потому что помимо асцендента в нашем гороскопе в формировании нашей личности участвуют еще планеты Поэтому, в общем, мы об этом тоже поговорим, о том, как, как эти планеты влияют на нас, и что вообще с нами происходит, когда мы находимся под влиянием той или иной планеты, есть такое глобальное влияние планет. Вот мы сейчас только что пережили затмение, и я знаю, что очень многие люди на эти затмения, затмение два дня назад у нас было лунное затмение, и перед этим был коридор затмений, потому что затмения, как правило, они парами приходят, сначала лунное, сначала солнечное потом лунное обязательно, затмение. И вот, может, ты, кстати, как себя чувствовала во время коридора затмений? А, знаешь, я чувствовала некую какую-то дестабилизацию, а, но, в принципе, когда занимаешься, практикуешь, что все, все проходит в более мягком режиме, поэтому а, те аскезы, которые, возможно, нужно было пережить в, в жизни, я, мы переживаем на коврике или там во время медитации, то есть ну, совершая какую-то небольшую добровольную аскезу. Это тоже очень важный момент, который мы обсудим. Зачем нам вообще всем заниматься какими-то практиками самосовершенствования, саморазвития, вообще зачем это нужно? Да? Вот мы вчера с Настей, когда обсуждали выступление наше, говорили на, на тему того, какая мотивация может быть для женщин вообще прийти на этот семинар. Она может быть самой разной. То есть как Настя уже упомянула, это может быть... Ну, я не хочу... Опять-таки это не потому, что это Хуже или лучше. Для кого-то это просто действительно поправить свое здоровье. И это нормально, и это прекрасно, если человек стремится к тому, чтобы изменить что-то в своем, возможно, режиме питания, в своем э, образе жизни, чтобы поправить свое здоровье. Это прекрасный стимул для того, чтобы начать что-то реально делать, изменяться. Для кого-то, возможно у кого со здоровьем все прекрасно просто внутренний поиск поиск самого себя вопросы которые он задает самому себе а зачем я здесь кто я зачем я умираю вопросы такие фундаментальные экзистенциальные да? для кого для таких женщин возможно это будет мотиватором прийти на семинар потому что однозначно мы будем обсуждать и тему того что такое кто мы такие кто я Зачем я здесь? Зачем я умираю, да? А вообще понимание всего происходящего вокруг. Ну, так не пугаешь, зачем я умираю? Может, кто-то еще не подготовлен, не на таком высоком уровне духовного развития, как ты. Зачем ну, я живу, например, да? Вот давай Зачем? Этим, ну, мы все равно. Да? Да? да, то есть вот зачем, это вот, зачем вообще этот механизм нужен? <laughs> не, не то, что мы, опять таки, мы, мы не пытаемся напугать э, никого, но это такие вопросы, которые, э, ну. Как бы думаем мы об этом или не думаем, но мы все в какой-то момент уйдем с, с, с, с этого места. Да? Поэтому мы затронем эти вопросы, потому что вопрос как бы, потери близких, он очень важен для, для женщины как хранительницы, родовых традиций да, в семье, и так или иначе, эти вопросы как бы тоже могут быть для кого-то очень актуальными. Да, и это... очень важно сохранять родовые традиции, например, э, потому что женщина-мать, она должна передавать свои традиции рода своим деткам. И я знаю, что ты недавно прошла очень интересный тренинг для будущих мам, и я думаю, что ты тоже этим поделишься, и там будет, э, причем техники, насколько я помню, будут не только для будущих мам, да, но и для женщин вообще в целом. Да, именно. Для женщин, которые готовятся, готовятся стать мамами, и для женщин, которые уже прошли через путь и беременности, и воспитания детей, готовятся уже к менопаузе, обязательно мы обсудим рекомендательно для женщин, как сохранить здоровье своей репродуктивной системы. Тоже все очень-очень интересно и важно и обязательно. Будет обсуждаться. Еще я хотела добавить, что помимо, то есть, возвращаясь к вопросу о мотивации, то есть для кого-то опять-таки это какой-то вопрос о здоровье, для кого-то это внутренний поиск самого себя, а возможно, для кого-то, у кого все прекрасно в жизни, но он чувствует какую-то ненаполненность, незавершенность какую-то, да, что-то вокруг все слишком. Так сладко, и от этого, как говорится, ты чувствуешь, что что-то все равно, чего-то не хватает. Да? Вот, вот такие как бы вопросы, которые на самом деле даже ты не можешь для, сам для себя до конца сформулировать, они могут служить индикатором того, что, возможно, -то, какой-то другой курс можно в жизни выбрать. То есть мотивация может быть и, и чисто и только для того, чтобы просто разобраться вообще, а иду ли я в правильном направлении, да, вот вроде как все складывается, и работа есть, и семья есть, а все равно чего-то не хватает. Настя, у тебя есть еще какие-то? Чтобы... Да, я, я хотела об этом сказать обязательно и на самом деле, потому что мы, мы меняемся, да, и мир вокруг нас меняется и, и мы сами меняемся и вот вроде все хорошо на внешнем плане, да, когда возникает вот эта неудовлетворенность, возможно, нам нужно что-то узнать новое в этот самый момент. И это как раз сигнал для нас, чтобы для нашего развития он дается нам изнутри, из нашего внутреннего сердца, для того, чтобы мы понимали, что нельзя стоять на месте, нельзя ни в коем случае находиться в стагнации, потому что это очень опасно для нашего развития. И как раз вот те знания, которые мы, мы обладаем с тобой, э, ну, может быть, это немножко высокопарно звучит, но тем не менее, вот я, я очень долго это принимала парадигму для себя внутри, потому что мне казалось, что я недостаточно опытный еще человек для того, чтобы делиться знаниями, а потом я получила такую интересную реализацию, и что даже самое минимальным количеством знаний, которые ты обладаешь, знания обесцениваются, если ты им не делишься. Поэтому очень важно людям рассказывать о таких удивительных вещах, как йога, космоэнергетика, аюрведа, джойтиш, для того, чтобы для них открывались новые грани вот этого бриллианта под названием «Жизнь». И они дают такое глубинное понимание нашего существования, и мы уже не можем быть теми, кем мы были, да? мы не, не перестаем быть унылыми, существами, такими, которые удовлетворяются только материальными потребностями. Кстати, вот сегодня четверг ⁇ это день гуру. День гуру-гуру ⁇ это планета Юпитер. Это день учителя. И очень важно именно в четверг делиться знаниями. И самое лучшее, что мы можем сделать, это пойти и сделать добро каким-то людям простым, людям, да, не обязательно простым, но вообще даже близким. И очень важно об этом помнить именно в четверг, вот в этот день такой энергии учительской, когда мы можем отдавать. И как раз вот индикатор того, что вот у нас все хорошо, а что-то нас не удовлетворяет, возможно, что в нашей жизни нету в достаточной степени вот этой вот отдачи, вот этого служения, оно не присутствует. И я думаю, что мы тоже этому посвятим, на семинаре обязательно этой теме, насколько, важна, насколько важно э, вот это служение бескорыстное, потому что как оно меняет жизнь, удивительно, да, вот как казалось бы. Мы, к сожалению, в нашем материальном мире, мы об этом забываем. И это не обязательно должно быть, там, мы пошли какую-то там помощь, беда, на самом деле, даже попробуйте оглянуться вокруг и посмотреть, может быть, ваши близкие нуждаются в вашем служении. Мы не всегда, мы очень часто этого не замечаем. И, и как раз вот понимание, вот возвращаясь к джойтишу, да, когда мы осознаем свое, кто мы такие, как личность, да, вот наш психоэмоциональный, наш внутренний портрет, что помогает нам сделать джойтиш. Джойтиш – это ни в коем случае не… Uh, нет, Это и предсказательная тоже техника, безусловно, это инструмент, который нам дает какие-то вещи, которые можно предвидеть. Но я лично сама всегда отношусь к джейшишу как к глубинному психо психологическому инструменту, который нам позволяет понять, кто мы есть такие. И как раз вот еще один момент, который бы я хотела осветить на семинаре, это тема «Накшатр» люди, которые с джойтишем, с ведической астрологии не знакомы, возможно, они даже не знают, что такое накшатры. Накшатры – это в переводе с санскрита – это созвездие, звезда или группа звезд. Это древняя система знаний ведической астрологии, которая позволяет очень-очень много рассказать о человеку, зная лишь его звезду рождения. Представьте себе, то есть даже не обязательно знать ваш знак. Да, как мы думаем, что наш гороскоп, там, это прежде всего наши знаки Зодиака, это планеты. Нет, вот в ведической астрологии есть такое понятие, как Накшатра. И а, если мы знаем положение нашей Накшатры, Накшатру нашего рождения, Накшатру, в которой находится Солнце и в которой находится Луна, мы уже очень-очень много можем рассказать о человеке. Всего существует 27 Накшатр, они располагаются в, в, в, как раз в пределах гороскопа, в 12 знаках. И каждый человек, он рождается под определенной звездой. Самое важное Накшатра — это Накшатра рождения. И, и также, как я уже сказала, мы рассматривать будем Накшатры, в которых находится Луна, и Накшатру, в которой находится Солнце. И что, что, для чего нам нужны знания Накшатр? Да, Может быть, не все могут это понимать, опять же, к вопросу о мотивации, потому что знание Накшатр позволяет объяснить многие процессы, происходящие с человеком, позволяет понять, как сформировался, например, характер того или иного человека, почему есть или иные трудности в жизни. А, а также показать способы решения проблем, и можно узнать о талантах и предрасположенностях, о вариантах профессий, о перспективах, о личной жизни, особенностях и уникальных качествах. И как раз вот мы плавно подошли, наверное, к вопросу о предназначении, потому что я думаю, что это тоже одна из мотиваций, которая должна послужить, чтобы люди пришли к нам, девушки пришли к нам на семинар, именно вопрос о предназначении, потому что даже если мы замечательно, прекрасно реализованы в нашей жизни, на социальном плане, да, у нас хорошая работа, интересная, она нам нравится. Есть ли это наше предназначение? Вот это очень-очень важный вопрос, с которым нужно разобраться. И я так, ну, лично те техники, которые я использую, те знания аюрведа, и йога, они помогают как раз найти наше истинное предназначение. Я думаю, что космоэнергетика тоже обладает подобными а ты расскажешь, да, немножко? Да, я расскажу. Я хочу пару моментов добавить по поводу служения, про которое ты Настя, mm -hmm. говорила. Да, обязательно у нас на нашем семинаре мы будем говорить о том, как правильно помогать друг другу. И вообще, что такое помощь на самом деле, что такое помощь. Потому что иногда... Вы говорите, мы думаем, что мы помогаем человеку, на самом деле мы просто, как говорится, причиняем ему добро насильно. Да. И он не хочет того, и мы ему учимся, потому что человек не принимает нашей помощи. То есть мы однозначно поговорим, потому что сердце женское, оно бесконечно... Сострадательно и говорится, хочется помогать всем, но помогать всем тоже, как бы говорится, в, в, конс... в аспекте одно, одного человека невозможно. Да? Мы должны знать, куда правильно направить свою, свою энергию вообще, как и как правильно это сделать. А, это, кстати, плавно подводит к девизу. У нас у нашего семинара есть девиз, и девиз у нас двойной. Мы с Настей а, решили, что и а, Невозможно вообще передать смысл а, только одним девизом. Поэтому мы выбрали вот такой девиз. А, ну, Во-первых, первая часть этого девиза, она принадлежит Густаву Юнгу. А Настя выбрала эту цитату. «Я не то, что со мной случилось, а то, чем я решил стать». И как раз-таки мы будем обсуждать вообще, что, кем мы решили стать. И для того, чтобы решить, да, кем стать, нужно понять вначале, кто такой я, кто я такая. А вторая часть нашего девиза «Помогая другим, помогаешь себе». Потому что однозначно присоединюсь к словам Насти, если мы не делимся своими Знаниями, если мы не приносим какую-то пользу да, этому миру, то о каком предназначении может идти речь? То есть мы сюда пришли, чтобы что-то сделать не только для себя, но и для других. И чем больше мы помогаем другим, тем больше мы, как говорится, накапливаем и благодарности, и наша жизнь становится более насыщенной, более яркой, значимой, скажем так. И к вопросу о сеансах космоэнергетики, поскольку в нашем семинаре мы обязательно обсудим и строение тела человека, и о том, что человек — это не просто его физическая оболочка, но также у человека есть и тонкие тела, с которыми работают и, и йоги, и в том числе специалисты космоэнергетики. На сеансах космоэнергетики происходит очищение тонких там каналов человека или Нади из йогической терминологии, если использовать. И поэтому так или иначе человеку будут приходить реализации. Реализации могут приходить и, и как мысли, образы, и как, как какие-то э, внутренние знания, понимания, да, что есть мое предназначение. И, и, или просто как неожиданная встреча с каким-то человеком, который может вдохновить человека, заняться тем, чем он пришел сюда, на эту землю, родился, на земле заниматься. То есть через такие реализации могут, могут происходить у человека какие-то более глубокие процессы. Да. Также сеансы, как мы уже говорили, они и оздоравливающие. То есть здоровье — это однозначно очень важный аспект для любого человека. Поэтому если человек нездоров, то, как говорится, и развиваться-то особенно у него сил Нету. То есть пока он не поправит свое здоровье, то э, сложно задумываться там о смысле жизни. Хочется просто вначале, как говорится, привести себя в порядок, а потом задумываться. То есть ну, у всех, конечно, по-разному. Бывает это и наоборот стимулом того, чтобы начать заниматься какой-то практикой. А плюс к этому у человека просто возникает вера в собственные силы. Уверенность в себе и э, совершенно комфортное восприятие себя. То есть нету какого-то внутреннего противоречия. Опять-таки это все как результат очищения тонких каналов, которые сейчас у нас, ну и благодаря и то, э, в, тех условиях, в каких условиях мы живем, и экологические различные да, аспекты загрязняют каналы, тонкие каналы. Во время сеансов происходит очищение этих каналов, поэтому мы решили включить эти сеансы на каждом, на каждом занятии. Вот. Я хотела еще да, добавить, что обязательно на каждом занятии мы будем проводить какие-то медитативные практики. И я считаю, что это очень важно. И я как раз сегодня хотела познакомить наших радиослушателей с одной из таких практик. Почему я счит... Я думаю, что очень важно уделять время медитации Обязательно хотя бы 10 минут в день в, нашей, в, нашем, наш, в течение дня нужно выделить время на медитацию. Мы с Машей объясним, зачем это нужно и а, научим вас, как это делать. Ну, нельзя сказать, как это. Тут нет, не существует правил в медитации, на самом деле, потому что а, женщине вообще проще. Вот, например, если женщина рукоделием занимается, да, она начала вязать, и это уже для нее может быть медитацией. Мы Конечно. иногда мы думаем, что это как то специальное состояние да мы должны сесть в позу лотоса замереть и у нас какие-то начнутся видения необычные на да, или что-то с нами произойдет а, медитация это все гораздо проще это во-первых это осознание себя в настоящем моменте прежде всего здесь и сейчас и во-вторых действительно практика даже готовя пищу мы можем находиться в медитации тогда наша пища она будет обладать волшебной силой и удивительными Свойствами. И любое занятие можно превратить в медитативную практику. Я слышала притчу о том, как в индийском храме простой подметальщик пола да, достиг просветления, просто годами подметая этот пол, он входил в медитацию, и тем самым он стал просветленным мудрецом. Поэтому здесь очень-очень важно понимать, что медитация – это несложно. Главное для себя найти тот способ медитации, который нам подходит, и эту практику сделать ежедневной. И я вам хочу рассказать про удивительную практику принятия подарков. Она направлена не просто на появление подарков в нашей жизни, ну, хотя это тоже не исключено, и это начинает происходить, если мы это делаем, а на то, чтобы мы научились принимать те новые возможности, которые дает нам наша жизнь. И справляться, на самом деле, иногда нам кажется, что какая-то ситуация может быть трагичная или несчастная, но это, тем не менее, тоже может быть новой возможностью, и это тоже нужно иметь в виду. И эта практика, она направлена на развитие двух чакр. Маша вот в космоэнергетике обязательно коснется вопроса чакр. Сейчас мы не будем этому уделять время. Если вы не знакомы с понятием чакры, я очень советую вам посмотреть наши программы с Анной Атмениевой, где она рассказывает о чакрах и ароматерапии. У нас есть на нашем канале в Ютубе и в архиве радиопередачи эти программы. А вот конкретно эта практика, она направлена на развитие чакры Анахата и Вишудхи. Те две чакры. Чакры, которые отвечают за общение с людьми и внешним миром и я рекомендую эту практику выполнять каждый день в одно и то же время чтобы ощутить на себе ее воздействие для всех тех кто подпишется на наш семинар я пришлю это описание и вы сможете делать эту практику дома ничего сложного в ней нет она очень простая и очень эффективная а делая эту практику, мы учимся видеть и принимать то, что нам дает Вселенная, и учимся благодарить ее за это. Это очень важно, именно благодарность. И, ну, давайте попробуем, у нас есть как раз время, не так много, но, тем не менее, мы успеем. А для того, чтобы нам погрузиться в эту практику, нужно найти спокойное место, чтобы нас никто не беспокоил, 15-20 минут, сядьте удобно, расслабленно, представьте себе в каком-нибудь приятном и уютном общественном месте, это может быть кафе на свежем воздухе, то есть это не обязательно должно быть какое-то тихое место, то, где вам хорошо, может быть сквер, парк, берег океана, ну, в общем, какое-то место, где вам приятно и хорошо находиться. Это, может быть, скорее всего, лучше представлять себя в теплое время года, потому что в это время нам гораздо комфортнее находиться на улице. Посмотрите по сторонам, почувствуйте запахи, погрузитесь в это место, представьте какие-то приятные для вас запахи, све запах свежесваренного кофе, или запах выпечки, или действительно морской запах, запах океана. И вот вы сидите, наслаждаетесь жизнью, вам все хорошо, вам все нравится, у вас очень спокойное, гармоничное состояние, и к вам приближается группа совершенно незнакомых людей. В руках у них конверты, коробки, цветы, воздушные шарики, и очень много всего. И вот один из этих людей, он подходит к вам и говорит, что у них есть подарки для вас. Вы радуетесь и принимаете у каждого из, из этих людей подарок. Вы рассматриваете этот подарок и говорите этому человеку «благодарю за подарок, я принимаю его». И так вы поступаете с каждым подарком. Главное, самое в этой практике – это развитие чувства искренней благодарности. Подарки могут быть разные. Это могут быть ключи от квартиры, например или ключи от машины, предложение руки и сердца, приглашение в ресторан, драгоценности, билеты на отдых, цветы, воздушный шарик, открытка, все что угодно. Не обязательно подарок может быть иметь какую-то материальную ценность, то есть это может быть любой, абсолютно абсолютно любая возможность, любой дар. И вам это нужно все принять в свою жизнь. Главное условие, чтобы все эти люди, они были вам незнакомыми. То есть вы представляете незнакомых людей. Мы никогда не знаем, какая возможность представиться к нам в жизни. Возможно, что повернув за угол на хорошо знакомой улице, мы встретим кого-то или узнаем что-то, что кардинально изменит нашу жизнь. Ну вот такая практика принятия подарков, и если мы будем ее практиковать, то результаты не заставят себя ждать, mm -hmm. главное только этим заниматься, потому что самое важное в изменении себя в, в гармони для гармоничной личности, это ежедневная работа над собой, это искусство маленьких шагов, когда мы каждый день двигаемся потихоньку к цели. И я хочу сказать, что у этой практики есть еще побочный эффект. Если мы начинаем ее делать, то в реальной жизни к нам начинают приходить подарки. Я думаю, что это не очень страшно, так что, в общем, этим можно воспользоваться. Вот такими практиками, как практика принятия подарков и очень много принятия своей женской энергии. Мы, мы будем заниматься на нашем семинаре. Помимо того, уже много всего интересного, что мы будем, что, о чем мы уже с Машей поговорили. Маша сейчас нам скажет, где подписаться и как, как узнать подробности, вот такую как бы, информацию общую, да, Машенька? Да, на Фейсбуке будет официальное, так называемое официальное приглашение. Мы пытаемся его распространить в нескольких группах, чтобы можно было легко его найти. Также есть страничка, которая на который вы можете зарегистрироваться на семинар, там есть полное описание семинара, что вы получите в результате, чем мы будем заниматься в, на, на встречах наших. А адрес, я могу сказать адрес, Настя, или... Да, давай попробуем сказать, но ну, мы потом его еще дадим, да, ага. и я а... дам его в описании к, этому, к нашему архиву обязательно, мы добавим этот адрес. Адрес на английском языке ww.cosmoenergyfory uh, uh, Как называется Slash. это? Слэш ага. по-русски ага. да. я не знаю, как uh, по-русски ага. слэш все английскими буквами. Uh, uh -huh. то есть мы, мы разместим это эту страничку. На Фейсбуке, чтобы наши слушательницы могли легко найти эту страничку, зарегистрироваться на сайте. И на регистрационной форме мы просим вас указать вашу дату рождения, точное время рождения, также место рождения. И у меня, Настя, к тебе вопрос. Скажи, если женщина, допустим, не знает свою точную дату рождения, ты сможешь какую-то все равно рекомендацию дать и, или помочь ей определить? Свои, ну, конечно, да. У нас все-таки будет не астрологическая, да, консультация, семинар. А все-таки мы будем говорить о каких-то общих понятиях. И хотя бы для того, чтобы мы могли определить прокрытие и викрити, да, мы, нам нужно знать приблизительно, ну, время суток, да, хотя бы там утро, день, вечер, ночь, и тогда мы уже сможем определить именно нашу конституцию и получить... Ну, естественно, никто не отменяет визуальное наблюдение, да, потому что в Аюрведе это один из основных инструментов, поэтому уже я, я могу по своему собственному опыту, посмотрев, ну, по определенным признакам, тоже определять конституцию, не обязательно только астрологическим путем, но астрологическим путем очень интересно, и это нам дает много ключей к пониманию, потому что мы можем здесь в этом аспекте поговорить об энергиях, которыми нам движет, о том, какие у нас первые элементы в нас присутствуют, потому что астрология нам сразу дает просто вот прозрачную картинку на этот счет. Когда мы не астрологическими инструментами пользуемся, то нам немного более длинный, более долгий путь нужно пройти для того, чтобы это узнать. А вот. Поэтому, в общем, не, не так страшно, но если у вас есть возможность, то лучше узнавать, конечно, точное время рождения. Да, то, что, пусть, пусть это не останавливает женщин, которые бы заинтересовались семинаром, хотели бы поучаствовать, но, допустим, не знают свое время, они все равно могут прийти и получат, однозначно получат пользу и благо от, от наших встреч. Наши встречи мы начинаем 24 апреля. 1 мая у нас будет выходной, поскольку это Пасха православная, мы отдыхаем. А затем возвращаемся 8 мая, и до, включительно до 5 июня этого года. Всего 6 встреч. Как Настя уже сказала, после каждой встречи у нас будет рассылка с домашним заданием, с какой-то практикой или методикой для проработки какого-то аспекта. И на каждом занятии мы будем начинать с того, что обсуждать домашнее задание с другими участницами и делиться опытом. И затем переходить к, к новому заданию. В конце каждого каждой встречи будет оздоровительный сеанс космоэнергетики. И опять-таки возможность задать вопросы и пообщаться. Мы очень надеемся с Настей увидеть наших радио радиослушательниц на наших встречах. И опять-таки, если по каким-то причинам у вас не получается лично поучаствовать в нашем семинаре, вы можете присоединиться к нам по скайпу и по и, либо по Google Hangouts. Мы определим самым оптимальным способ встреч. Хочу заметить, что сеансы костной энергетики могут проводиться и дистанционно, и от этого их эффективность совершенно не страдает, поскольку во время сеансов мы работаем с тонкими телами человека, поэтому совершенно не важно, где физически находится человек. И опять-таки, если по какой-то причине одной из девушек нам, допустим, придется ей пропустить одно или два занятия, она может присоединиться к нашим встречам через Skype. То есть эти шесть занятий все равно однозначно всем будут посещаться. Доступно. Да, еще я хотела еще одну такую на... рассказать интересную вещь, что 8 мая, как раз день нашего семинара, это будет самый лучший день 2016 года. 2016 год сложный очень, это, во-первых, високосный год. И здесь очень много таких сложных положений планет сейчас, и поэтому я очень настоятельно вам рекомендую воспользоваться такой замечательной возможностью посетить наш семинар и провести вот этот день самый лучший день в году акшая третья с нами и веды говорят что в этот день любые начинания которые мы будем проводить они будут успешны и у нас будут обязательно задания которые мы хотим мы посвятим акшая третью в этот день будет светила будут занимать самое сильное положение и находиться в экзальтации и э, если Луна в экзальтации она бывает ежемесячно, то Солнце всего лишь раз в году, поэтому такая комбинация она всего лишь раз в год случается, поэтому не пропустите такую возможность провести с нами Акшая Третью и э, зарядиться энергией и начать какие-то вещи делать, которые для нас были недоступны да, или которые у нас не получалось делать. Вот. И если у вас есть какие-то идеи, замыслы, которые требуют особой поддержки, то именно начните его в Акшая третью. Вот. Так что вот это очень-очень важный такой момент, я хотела добавить. Я хотела в заключение поделиться нашими ценностями, которыми мы разделяем с Настей и надеемся разделить, эти ценности с нашими участницами, поскольку мы с Настей очень трепетно относимся к созданию этого семинара, мы действительно с душой его подготовили. То есть наши ценности, мы надеемся, что могут быть разделены и нашими участницами. Я просто зачитаю, их, если это возможно. Уважение, принятие мнения, интересов преподавателей и участниц семинара, доброжелательность и порядочность. Отзывчивость и доверие в отношениях, стремление к собственному развитию, принятие ответственности за свою жизнь, то есть активная жизненная позиция, искренность и правдивость по отношению к себе и другим людям. В общем, Надеемся, что на наш семинар придут именно те женщины, которые разделят эти ценности с нами. Спасибо, Маш, я всех приглашаю опять к нам присоединиться, и до, до 1 апреля у нас будет скидка, вот. но о подробностях для тех, кто изъяв, проявит желание э, присоединиться к нашему семинару, платить можно будет потом не сразу всю сумму, да. но о, о, о стоимости вы можете узнать на страничке регистрации, это 1 апреля, у нас еще действует скидка для всех желающих, кто хочет с нами пройти этот замечательный путь и узнать новое что-то для себя. Вот, Спасибо большое, дорогие радиослушатели. На этом мы, наверное, будем уже заканчивать нашу программу. Я очень рада представить наш новый проект, наш новый семинар с Марией. И я надеюсь увидеть наших радиослушателей на этом семинаре в гармонии с собой или стань искусницей своей жизни который пройдет с 24 апреля по 5 июня 2016 года о месте проведения будет дополнительно сообщено потому что это будет там от некоторых других обстоятельств зависеть но все кто зарегистрируется они будут знать о том где это где-то будет в районе сан-франциско да а вот, поэтому это для, для наших, для людей, которые рядом с нами в нашей эре проживают прежде всего. Но тем не менее, если вы где-то далеко, то это не будет препятствовать для вас. Вы сможете тоже поучаствовать с нами, потому что будет запись. И я хочу сказать, что на волнах радио «Сангейс» была программа «Женская гостиная. Ее ведущая Анастасия Хрущинская и моя соведущая сегодня Мария Осадова. И мы с вами встречаемся по четвергам в 9 утра по времени сан-франциско 11 часов по времени чикаго и 19:00 по времени москвы каждый четверг в одно и то же время и в следующий четверг у нас будет очень интересный гость необычный человек мужчина наконец-то у нас будет мужчина а то у меня все женщины до да женщины хотя и женская гостиная но мужчины нам тоже нужны нам нужна мужская энергия будет психолог из москвы он просил меня не оглашать его регалий хотя это очень очень, очень именитый человек, Евгений Саяпин. Удивительный, искрометный мужчина. Так что я жду вас всех в следующий четверг в эфире нашей радиостанции. И спасибо огромное и до новых встреч. Маша, спасибо тебе большое. Была рада с тобой до пообщаться. До новых встреч. До свидания. До свидания.